как знакомиться и поддерживать связи. Боже, честно, я интроверт. Да? То есть, ну, ладно, в прошлом. Один из моих партнеров говорит, ты в прошлом интроверт, ты уже не интроверт. Ну да, возможно, я уже много поработал над собой и у меня нету проблем с общением, но, честно, у меня нету. Не, не то, что нет. Я не люблю выстра... э, знакомиться с людьми. Это раз. Не люблю знакомиться с новыми людьми. Вот для того, чтобы подойти просто на улице и сказать, привет, как дела, давай знакомиться. Для меня это ужас ужасный. А тем более еще и поддерживать связи. А, как по мне, то мое внимание должны люди заслужить, потому что я же пуп земли. Шутка. Но в любом случае а, дружбы нужно заслужить. То есть слово друг это заслуга. А знакомый товарищ это ну как бы ну так вот есть и есть нет и нету но знакомиться я например не, не если отнести это в сторону бизнеса то есть я не, не страдаю холодными контактами раньше страдал потому что у меня наставник пропагандировал холодные контакты знакомился звонил выстраивал отношения но я сразу же те кто недалеко живут да но сразу же скажу, что я не специалист в этом. Я вам порекомендовать вообще, например, ничего не могу по поводу, как знакомиться и как выстраивать связи, поддерживать связи. И вам, наверное, в помощь Дэйл Карнеги, да, книга его будет. Но если это перенести на бизнес и а, это спозиционировать так, как знакомиться с людьми, делать на них впечатление и выстраивать с ними взаимоотношения, я могу вам подсказать, конечно. А, Во-первых, крутое знакомство и поддержание взаимоотношений делать видео это очень круто супер-пупер видео прямые трансляции это очень круто располагает вас как человека к вашим потенциальным кандидатам либо клиентам либо уже делать так как будто вот вас он уже знает давно и когда дело доходит до того что человек попадает в какой-то просак, человек Меняется жизнь, он бросает компанию, либо он в поиске новой компании, либо что-то у него случается, он ищет наставника. В первую очередь, он обратится к вам, к тому человеку, который видит постоянно на видео, да, потому что он вас уже знает и чувствует прям, он хочет быть с вами. И вот, ребят, те, кто вот не знают, вот у нас тут в эфире есть Ольга Саенко. Это один из моих партнеров, и она не так давно начала записывать свои первые видео. Вот можете прям посмотреть, на каком профессиональном уровне она это делает. И можете прям к ней обратиться за консультацией, она может прям подсказать, как это она делает, насколько ей это трудно и почему она это делает. И подскажет вам, в каком русле можно двигаться. Потому что э, я редко встречаю людей, которые прям с самого начала берут так вот прям прикольно, качественно, интересно делают видео свои в, в бизнес-выдержанном э, стиле. Вот, так что, Ольга, там замаячь в комментариях для того, чтобы тебя увидели, чтобы люди могли к тебе обратиться там за советом каким-то, либо просто прийти к тебе на страничку, посмотреть, кто ты есть и чем ты дышишь. Вот, поэтому записывайте видео, проводите трансляции. Это моя самая главная рекомендация, которую я могу дать по мере знакомства, выстраиванию отношений и рекрутинге быстром, через интернет. Это самое важное. Ну, конечно... Вы должны понимать, вот многие просто могут сказать «Окей, я постоянно записываю видео, но ко мне в бизнес не приходит». «Окей, а вы продаете что-нибудь?» А вы вообще предлагаете что-нибудь? Потому что, если вы просто постите контент, если вы просто записываете видео, если вы просто, а, просто строите этот бизнес, типа просто, все просто так и остается. Потому что человеку всегда нужно, привет, Антон, человеку нужно всегда говорить, что ему нужно делать. Если вы хотите, чтобы он записался к вам на консультацию, говорите ему, привет, слушай. Хочешь решить проблему такую-то, такую-то, я готов тебе помочь. Запишитесь на консультацию прямо сейчас, это бесплатно. В очень короткие сроки. Либо пишите пост, в котором вы хотите, чтобы человек сделал какие-то действия. Напишите об этом, какие действия он должен сделать. Там, сделать репост, прокомментировать, поставить плюсик, написать личное сообщение. Всегда говорите человеку, что делать. Потому что на самом деле то ли к счастью, то ли к беде, да, ты. Человек как и ребенок в этом направлении. Его нужно направлять. Я тогда начинал заниматься интернет-маркетинг, продажами. Для меня было это жутковато, когда я делал лендинг какой-то, да, там выстраивал продажи. И когда мне э, говорили, да надо вот прям записать видео, либо расписать вот, кликайте на кнопку, там вам выползит одно, выводите способ оплаты интеркасса. А потом запомнить свою форму и произведите оплату, вот это все надо проговаривать человеку, для меня это был ужас. Но потом, когда я созрел до этого и понял, что в этом ничего страшного нету, и конверсия моя действительно увеличилась, когда я начал это делать, для меня это стало понятно. И я начал внедрять любые призывы к действию, любые, э, вот, призыв к действию – это самое главное. Твердый, уверенный призыв к действию, который необходимо делать вам в любом а, виде контента, который вы делаете. То ли это пост, то ли это аудио, то ли это видео, то ли это вебинар, то ли это трансляция. Если у вас в любом вашем ресурсе. Если вы хотите, чтобы как-то ваш контент влиял на человека, и вы никаким образом не мотивируете человека, не то что мотивируете, а не призываете что-то делать, ну это все без бестолку, то есть человек сам не додумается к вам обратиться, очень редко, то есть вы знаете, как очень горячий кандидат, который вот-вот нужны вы, и тогда он к вам обратится, а остальное подавляющее количество людей никогда к вам просто так не обратится. Поэтому всегда нужно их призывать это делать, и тогда когда вы это будете делать постоянно, вы увидите, что на ваши отзывки призывается, так сказать, ваш клан, ваше поколение, которое будет следовать именно за вами.